В хате пахнет рыхлыми драчонами. у порога в дешке квас, над печурками точенными тараканы лезут в пас, Вьется сажа над заслонкою, В печке нитки попелиц, А на лавке за солонкою Шелуха сырых яиц, Мать с ухватами не сладится, Нагибается низко. Старый кот к махотке крадится На парное молоко. Квохчут куры беспокойные Над оглоблями сахи, На дворе обедню стройную Запивают петухи. А в окне на сене скатые От пугливой шумоты Из углов щенки кудлатые Заползают в хомуты.